Сейчас мы с вами приготовим сыроический борщ Он будет очень похож на стандартный Только единственное, что будет без вареной пищи Только все натуральное и живое Для этого сначала мы нарезаем стандартная это капуста я взяла красную потому что она дает еще цвет кладем в кастрюльку и сразу я добавляю соли немножечко по вкусу и нужно ее хорошенько промять далее чистим апельсин резаем кусочками кладем в блендер и добавляем туда два зубчика чеснока все это перемалываем в блендере это будет добавление у нас а, пикантности к супу и переливаем а, Переливаем нашу кастрюльку на крупной терке натираем морковку и также морковку добавляем в наш суп. Также в крупную терку натираем свеклу. И также добавляем снова в наш суп. Далее берем кабачок и нарезаем мелкими кубиками. И также добавляем наш суп. Ну вот, получился такой борщ. Ему нужно добавить воды. Если хотите по жиже, то можно еще добавить. Если погуще, то оставляйте такой. Сюда нужно добавить ваши специи, ну, например, перец. И даем настояться примерно 10 минут. После мы накладываем наш борщ. кладем сыреческий майонез и украшаем зеленью. Как я сделала сыреческий майонез, будет под этим видео ссылка на то, как это сделать. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.